Друзья, давайте да, снова с вами поздороваюсь. Поклевка-то есть? Уток, уток, да, смотрю, кормить? Да. Меня сейчас рюкзаком постараются столкнуть с моста или выбить у меня из рук телефон. Также мой рюкзак, чтобы я оказался, наверное, где-нибудь внизу вместе с утками. Дипломный ролик, друзья. Но все равно подписывайтесь, кто не подписан, ставьте лайки и комментарии. Не рюкзак уже увидели в других роликах. Матнявы. Вот там у меня хлеб лежит. Хлеб. А, наверное, ли пушки большие или они, друзья. Догоняют Люди, наверное, как, как на дебила на меня смотрят Скажут какой-то, блин, придурок Снимает там сутками Давайте голубям докормим До слеп весь На фарманах остался да, Они уже зажрались, по-моему Сейчас с утра будут голодные как Все, Давайте и давайте им кинем А, Бобры, да? Ну что-то типа, я ну, не знаю, скорее даже не бабры, а крысы. Да. Вот они там же, вот, вот там вот у них прям такие какие-то углубления, они оттуда выплывают. Я вот для Ютуба тоже хочу, для канала поснимать, думаю, сниму крутой ролик для людей. надо снимать, они вообще, они прям как эти самые тараканы. Вам тоже спасибо, спасибо, вам тоже хорошего дня. Уже вечером, друзья Друзья, давайте да, Снова С вами поздороваюсь И это будет очередной ролик но, Правда, уже немножко про природу мы все на районе. Вот такая вот... Вернее, такой вот парк. Не плавают в принципе здесь везде люди гуляют Тут тесно довольно таки как можете заметить довольно таки тесно лиц к теснотину не в обиде друзья вон утки у нас чуть сегодня их мало У меня с голосом что-то, поэтому <клышко>, прошу прощения. Буду лечиться. бегают. Друзья, давайте спустимся, наверное, вниз. И... Здесь я не вижу смысла сверху их кормить, там нет. Красота, друзья, это э, город Щелково, вернее Щелковский район, поселок Светловский. А, вот это вот а, мой дом, где я в данный момент нахожусь, проживаю. Он, узко, узко. Поэтому, друзья, ставим лайки, комментарии. Эти не дают снимать что поклек поклевка то есть уток уток тогда смотрю кормить а тут их нет я смотрю что-то их вообще здесь нет они все у берега это надо идти к берегу и там их у берега кормить тут мне кажется смысла нету только чайки рыбу ловят. Они уже на хлеб перешли. Так, Что-то их, наверное, всех повылавливали, -по -по этих уток. Вот тоже хочу поснимать. Ну вот что-то. Что-то народ это наблюдает. Так, я здесь пару часов. Сейчас Народ кидает, кидает, кидает, кидает. Они, наверное, уже тут объелись. Хлеб. Друзья, давайте спустимся вниз. И... А? спят а друзья, да. смотрю, такие про пешеходы борзые меня рюкзак столкнули с плеча что не телефон, который мог вниз улететь вон, вон, вон, уже подплывают не дашь, Ваш хороший ты лишь там пластик пригодится? Люди тоже подошли покормить. Моя уток. Мыльница. Она, Моя мыльница. Она раритетная, пленочная. А Она Меня Все равно Не, вообще. По 5 тем. Вот, друзья меня все с рюкзаком сейчас я камеру разверну меня все с рюкзаком стараются столкнуть с моста или выбить у меня из рук телефон также мой рюкзак чтобы я оказался наверное, где-нибудь внизу вместе с утками Но у них это не выйдет поэтому ставьте жирные лайки ведь я уже стал запинаться в комментарии подписывайтесь обязательно на канал канал называется Жека друзья друзья я на мостике давайте покормим видите мостик да я вот почти весь прошел давайте покормим уток здесь есть утки прикольные спустимся и покормим уток поэтому ставьте лайки комментарии Друзья, вот столько здесь уток уже немного не знаю куда все подевались Вон утки давайте мне спустимся и покормим Мостик, где я был наверху. Мы с вами кормили голубей. Давайте теперь покормим уток. Вот сколько видите здесь уток сидит. Плотим, хлеба кинем. Друзья, давайте эти хлеба тянем. Друзья, Наверное, мне неудобно рукой снимать, я четко буду на целить а, теле, а, объектив а, телефона а, там не знаю камеру вот меня у вот, других можете увидеть поставить вот такой вот жирный лайк и подписаться на канал а, я вот, спавший после ночи хочу с вами кормить дебильный ролик друзья но все равно подписывайтесь кто не подписан ставьте лайки и комментарии И вот тутки давайте кинем хлеба будут они хавать вон идут, идут, идут. Все. пугливые пугливые смотрите бывают если так может до них дойдет что это хлеб Смотрите, сколько утром, друзья, вон мы им хлеба, вон одна вроде бы одна, сообразила, что это хлеб, смотрите сколько утром, давайте я достану сейчас с рюкзака, хлеб и покормим с вами Давайте хлеб достанем вот такой ко вот мне рюкзак вы уже увидели в других роликах Мы отнял и вот там у меня хлеб лежит мусорить не будем друзья пакеты мусорные никогда не оставляйте на природе то говно свое убирайте за собой. Горбушка. А, сама рука плюс удобно. Снимать, кормить. Смотрите, какой важный гусь хотел сказать. Блин, кое-как я перелез через этот вот пенек, дерево, и снова вообще все поуплывали. Блин, одной рукой неудобно вообще отвечаю, вон какой-то помостик, а вон и люди с мостика тоже снимают. сообразят что я им хлеб кинул нет поплывут хлеб а, наверное ли куски большие или они друзья не догоняют что мы с вами хотим их покормить вон вон какой-то гус камеру направил сразу от рации скрывается Друзья, давайте покорим уток, видите, да, я спустился вниз, люди, наверное, как на дебила на меня смотрят, скажут, какой-то, блин, придурок, снимаете себя там сутками, вот, но я хочу для вас природу поснимать, я а, после ночи, трудовой, вот, хочу отдохнуть вместе с вами. Вот поэтому ставим вот такой вот жирный лайк, комментарии и подписываемся обязательно на канал, а канал называется Жека. Давайте заранее попрощаемся и покомим Потом я буду монтировать ролик и выложу его для вас в YouTube, в Одноклассники, в ВКонтакте тоже будет. Давайте кормить уток. И совсем, совсем дикий, дикий. Он даже... Не хотят. Вот видите, сколько их много. Только здесь уток. А кому интересно, вы меня часто в комментариях, ну, не часто ролик уже я выкладывал подобный. Спрашивали, где это находится это город щелково э, вернее щелковский район это еще от города часа полтора на автобусе или там минут сорок на электричке э, Свердловский поселок э, посмотрите на карте яндекс карта Свердловский поселок щелковский район можете приехать также покормить они бывают на берег уходят, на суши туда, вот и люди их кормят прямо из рук. Что-то пока что они, видимо, их распугали или собаками, они совсем какие-то стали не ручные дикие. Они, в принципе, есть дикие, но хлеб уже утонул, наверное. Не знаю. В кармана хлеба нет. А, нет, есть, друзья, хлеб. Есть в кармане у меня хлеб. Давайте. Покормим все-таки. Извиняюсь, у меня палки нет. Палец на объектив залез. Опа! Они лесы-то, их люди постоянно кормят, подкармливают, что-то им кидают. Он видите сверху. Или просто они уже Наверное как вот когда на рыбалку приходишь какое-то время определенное. Также и здесь у них под прикорм. Когда они активные, когда они вот такие вот пугливые как красиво друзья очень быстро наверное Дай, давайте Вон, люди на мостике гуляют давайте тоже понимемся на мостик и покормим с мостика мутами покидаем им что-нибудь покушать Хлеба, например. Сейчас пролезнем и мне еще. Ну, а, друзья, пойду я на мост, буду отключаться. Пока. Друзья, ну, рассудки не хотят это. Тут а, как это, да, хавать наш хлеб, кушать. Опираемся. хавать. Давайте голубям закормим. хлеб весь в карманах остался. Блин, еще придется жилетку стирать. Едаем по голубям ставьте лайки комментарии подписывайтесь обязательно не будьте такими витями как эти луки о да, лубей но ну, они уже зажрались по моему сейчас с утра будут голодные как эти. Даже, даже не едят тоже хочу покормить. Дома остаются. Друзья, люди тоже кормятся бутылки. Да, а не раньше. Сейчас они вот я хочу покормить. Кидаю они наоборот подальше, подальше, как будто это. А? Сытые, сытые, да, да. Тут людей столько ходят, вот погода хорошая, наверное. А вы с рук не пробовали кормить, да? Они даже не подходят близко. Он тоже уже полтора батона израсходовал и. И бесполезно это как и бы. говорят. Тоже спуститься надо. Друзья, вот так вот. Полтора батона. А результата новость. Надо. Спуститься может быть где-то, а не все-таки.. Бегают, убегают, что-то ди Рядом понятно, я видел, как они, как люди кормили, дети кормили. Они, как ну, так белки, знаете, в парке бывают, ручные, да. то есть подбегают, вот прям орезки берут, вот а они так сами... же... Все ведом сдувается, ветер сильный. Девушка кормит. Они раньше прям вообще вот там а по, по дорожке, где вон люди сидят, прям около лавочек бегали. Буквально. Бобры, да? Ну что-то типа, я не знаю, наверное, скорее даже не бабры, а крысные. Вы видели просто как Вот они там же, вот, вот там вот у них прям такие какие-то вглубь, они тут усплывают. Ну, наверное, ледяные трубки. Да. Так... да я вот для ютуба тоже хочу для канала поснимать, думаю, сниму крутой ролик для И, людей. Не прямо как эти самые тараканы вот там вот под эти... Да-да-да, их очень много было, на их меньше. Или их бомжи повылавливали, так, приготовили. А... Мне кажется, тут люди не брезгуют, наверное, на это. Тебя, да, да, да, да, да. А? Да их выловить достаточно сложно. Да ладно, у меня батя, друзья, кстати, такой секрет маленький, на удочку, на хлеб, на крючок, голубей ловил в армии. Раньше голуби другие были, они были съедобные лет, лет 40 назад, скажем. Это сейчас они уже всю заразу переносят. И утку также, хлебушек, крючок и все. Тут камеры везде стоят, поэтому наверняка же храняют, наверное я а? а? адрес, адрес на то он нет, иди на велички у меня не надо, просто растяни для ютуба? да нет семейный архив <чего> я просто думал, вы шорт снимаете обычно вот так вот шорт у вас 12-й, да, айфон? Он ну, тоже себя собираю взять. У меня как бы Honor я себе брал, последний. Хочу iPhone все-таки. камеры круче, чем на Айфоне нету Нет, да, на 12. Он ну, как, как зеркалка, можно сказать. То же самое, что фотоаппарат в кармане. Все, вам хорошего, вам тоже, доброго. спасибо. Спасибо, вам тоже хорошего дня. Уже вечера, друзья. Видите? А, как красиво, да? И ветер наверное, опять а, понит меня в телефоне, в микрофоне. Ee, скажем так, часа 2 апреля, когда ты когда ты если там тоже не знаю, какая там